Меня окружают шакалы, доктор. Такому образованному они покажутся туповаты. Но помни, доктор, шакалы хитры и чуют слабость. Чё, погнали? Я здесь. Я сейчас. Не, ну ты индеец, я балдю. бам Так, кто-то здесь ходит. Это сыч. Это Максим. Он умеет меняться в лучшую сторону. Устал. Ё. Это вот. Давай, вылазь. Что за порядок? Вылазь, давай. <связь> ну, как тебя раньше не забыли, а? бежишь нет двойка бежит ко двойка Мазычко! одного убил это из -за бил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 Даже не знаю, что сказать. Beat.